Здравствуйте, меня зовут Владимир Пензоров, я шеф-консультант. На сегодняшнем уроке школы Apache Lab мы узнаем, что такое Пресс для пиццы, для чего он нужен, как им пользоваться, на примере тестопресса компании «За Пресс для пиццы – это автоматическое устройство для формирования тестовых заготовок для пиццы, которые также называются «Краст». Существует два вида тестопресса прессов – горячей и холодной прессовки. В первом случае наше тесто расплющивается и подпекается благодаря тепловым тенам. Во втором случае просто раскатывается валиком и с ним приходится дальше работать. Для заведений, делающих ставку на большую производительность и огромный объем работы, лучше выбирать тестопресс для горячей прессовки. Например, Занолли Devil 33. При выборе тестопресса обращайте внимание на маркировку. В нашем случае Занолли Devil 33, 33 – это диаметр краста. Тестопресс 0 устанавливаем на столе благодаря чему его можно разместить в любом небольшом помещении. Принцип работы теста пресса за ноли очень прост. Первое. Мы выставляем толщину нашего краста. Если мы хотим толстую американскую пиццу, мы отпускаем рычаг вниз. Если хотим тонкую итальянскую, то поднимаем его вверх. Второе. Мы выставляем необходимую температуру. Нижнему тену ставим 150, верхнему тену ставим 50 градусов. Это позволит нашей пышке не пригореть и полностью пропечься. И третье. Мы выставляем необходимое время для того, чтобы наша пышка пеклась. Нам хватит 4 секунд. Мы выставили все необходимые параметры. Проверим тесто пресс в работе. Берем пышку и устанавливаем его на нижний пресс. Закрываем. Наш крест готов. Как мы видим, диаметр 33 см. Производительность тестопресса за 0 ⁇ порядка 500 крастов в час. Если вы планируете готовить пиццу большего размера, то в линейке за 0 есть тестопресс за 0 ⁇ Devil 45 с диаметром краста 45 сантиметров. И напоследок совет. Если пицца в вашем заведении популярное блюдо, вы можете с самого утра наготовить необходимое количество красных, а потом просто добавлять начинку и готовить. Это увеличит производительность и скорость отдачи блюда. В сегодняшнем уроке школы Apache Lab мы узнали, как и для чего может потребоваться пресс для пиццы компании Zanoli. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Владимир. Пользуйтесь техникой правильно.